Всем добрый день, меня зовут Валерий Летенков. Прошел курс «Речь делового человека», которую вел Артем Держун. Что могу сказать, среди огромного количества всяких тренингов, я считаю его одним из лучших, познавательно, кратко, четко, по делу. Рекомендую всем.